Здравствуй, мир, тесты скотт у ноша, сейдж браш, полынь, я не знаю, трава нарисована какая-то. А, в прошлом сезоне у скотов была достаточно интересная, на ну, хотя не в а в а, интересная концепция, лыж доски, такие лыжи для всего, такой универсал, всеядный, пенсионер стайла, который едет везде, при этом в очень широком диапазоне и комфортный. Но они решили пойти дальше, и в этом году сделали новинку, Я не говорил в обзорах, вот, уже тестированный первый раз. Давайте рассказываем, что и как, значит, лыжа широкой талии, подразумевающее катание уже уверенная и в целине тоже, и во фрирайде, и можно, в принципе, и просто как фрирайдные лыжи. Хотя, однако, я бы так делать бы не стал, я бы все-таки поднес к универсалам, потому что лыж достаточно уверенная, карвинговая составляющая для катания по подготовленному склону но при этом очень похожи на их младшего брата доски то есть все очень как-то хорошо, комфортно но немножко вяло, немножко наориентировано совсем на комфорт, но достаточно уверенно то есть не надо ждать от никаких взрывов там энергетики, от них надо ждать именно такого уверенного очень лояльного катания наориентированное а длительное катание с сохранением сил, с сохранением энергии, такое вот, катание в силе путешествия просто в удовольствие, не ради каких-либо спортивных достижений, там совершенствования техники. Да, действительно лыжи очень приятные, оставляют хорошее ощущение, хорошее хорошие воспоминания, эмоции, яркие, отлично работают, наверное, во всех поворотах, но особенно хорошо, конечно, выстреливать на скорости. Хотя отдачи и там и там нету, так как бы глобальной, но, наверное, не всем она и нужна, есть масса людей, как бы, которым там по физическому состоянию, по физической форме никакие великие спорт достижения не нужны, а нужно как раз именно комфортно. Ну, вот это вариант, вот это, то есть позволит и за ленточкой, и до ленточки кататься, и по склону, и каких-то помпасов совсем таких фрирайдных, то есть вот. Первые шаги во фрирайде. Вот это очень успешный вариант, очень лояльные, лыжи, прощающиеся ошибки, очень при этом дающие интересное, действительно эмоциональное катание яркое. Все, больше про них ничего не скажу. В принципе, читайте на сайте или там вопросы на форум. Всем отвечу удовольствием. Все, чтобы не пропустить, подписывайтесь, я пойду за следующими. Пока, удачи!